Да, Леш, ну все, надо поселить, есть, плед, а это вы у нас вас? Скажи, какая-то у вас? <смех> меня тут <смех> Холодный нос, замерзли уши. I don't Thank you.